Здравствуйте! Приветствую вас на канале помощь с компьютером». В этом видеоуроке я вам покажу, что нужно сделать, если вы случайно удалили а, не ту учетную запись из реестра. То есть, например, вы устраняли баг-файл, переименовали и случайно удалили. А удалили не то, и у вас при а, входе в систему с вашей учетной записью открывается просто пустой, пустой рабочий стол. Где же вся информация? А вся информация хранится уже в другой папке. Так как у нас в реестре идет сохранизация с папкой. И он открывает именно информацию и все настройки, которые хранятся в той папке. А мы удалили ту, и он уже создает новую папку. А новая папка, конечно, будет пустая. Давайте, конечно, я все это покажу прямо с самого начала. То есть, создам эту ошибку. То есть, удалю в свою щетку. И покажу, как это исправить. Так, смотрите, у меня имеется вот три пользователя Владимир, который сейчас заход, зашел Тест и Май, это мои еще учетки. Я удалю Владимир. Но давайте, чтобы у нас все было более-менее красиво, я вот сюда добавлю к ним эти файлики Ну чтобы у нас показалось, что у нас здесь. Давайте я на картинки вставлю. Так, давайте как кстати, вставлю. Ой, вот, мы все счастливы. Теперь, чтобы у нас никаких ошибок не было здесь сейчас в видеоуроке, я удалю вот эту учетку через другую учебную запись. Вот мы видим Владимир. Заходим например, в бренд-тест. Открываем наш реестр. Вот здесь у нас хранятся наши учетные записи. Вот на Владимир. Здесь у вас был, наверное, точка баг, и вы случайно удалили. После этого у вас открывается рабочий сок, раз пустой. Мы удаляем. Что вы, вы сделаете ту же самую ошибку? Выходим из системы. Смотрите. Мы создаем Владимир, и у нас будет подготовка рабочего стола. Фотографии, которые мы э, положили, их не было. Так. Здесь. Теперь мы смотрим. Компьютер. И у нас вот тут создалась Владимир.Владимир. То есть у нас Владимир вот здесь края из картинки. А вот есть это наша новая папка. К, нашей, э, к нашему учетной запись нашей. Что нужно сделать? Смотрите. Мы также заходим в реестр. Открываем от, тот же самый путь. То есть давайте побольше сделаю его. Software. Так, Microsoft, Windows MT. Current version. Profile list. Вот. У нас вот создалась Vladimir. Vladimir. Сам а, В чем прикол? У каждой учетной записи имеется свой сид, уникальный ключ. Так как у нас, мы заходим под одной и той же учетной записи, у нас этот уникальный ключ остается тот же самый. У нас просто меняется профайл image path. То есть у нас меняется папка, которая погружается при входе нашей учетной записи в систему. Что нужно же нам сделать? Смотрите. Мы открываем пользователи или документ ситекс. Это Windows XP. Там такие же папочки. И нам нужно вместо владимир.владимир .владимир выставить вот это. Владимир Владимир. Копируем. Здесь заменяем вот это значение, чтобы у нас загружалась та папка. После чего мы выходим из системы. И снова заходим. Смотрите. Все. Ваш рабочий стол работает. То есть, а эту папку мы можем спокойно удалить. После чего можем работать. То есть, если бы вы зашли с другой учеткой и у вас сид изменился, то здесь уже не получится таким так, способом это выполнить. А так как у вас вы заходите по той же самой учетной, удалили просто случайно а, синхронизацию, реестр с этой папкой, вы, мы ну, переименовали, обратно сделали вручную синхронизацию с нужной нам папкой, и у нас все стало как на надо. На этом видео урока хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте видео в комментариях, в на них постараюсь ответить. А так, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео, комментируйте, ставьте лайки, если видео было полезно для вас или понравилось. И, конечно, почаще заходите на мой канал. Буду очень благодарен. Всем спасибо, до скорой встречи!